Лемуры удивительные создания Они обитают только на Коморских островах и Мадагаскаре Больше на земле их нигде не встретишь Лемуры ловко лазают по деревьям и перепрыгивают с ветки на ветку Они такие разные Некоторые размером с мышь, другие с небольшую собаку Самый маленький из существующих лемуров мышинный. Он весит не более 30 граммов А длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров Самый крупный вид лемуров – индри. Эти зверьки весят около 10 кг при длине тела до 90 см. У лемуров очень любопытные глаза с черными очками, но главный – длиннющий полосатый хвост. Хвосты лемуров длиннее их тел. У некоторых видов длина хвоста превышает полметра. С помощью хвоста лемур легко балансирует на ветке. На хвосте у лемура черно-белые полоски – Лемуры умеют при помощи хвоста направлять запахи в нужную им сторону. Это один из способов общения друг с другом. Когда лемур укладывается спать, он перекидывает хвост через плечо. Днем лемуры спят на деревьях или дремлют, раскинув лапы на солнышке. Лемуры при необходимости могут впадать в длительную спячку. При этом температура их тела сравнивается с температурой окружающей среды. Ночью лемуры бродят в поисках еды. Питаются они ягодами, плодами, листьями и даже личинками насекомых. Излюбленная еда лемуров – финики. Эти плоды могут составлять до половины годового рациона зверьков. Голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. Демонстрируя свою симпатию, лемуры перебирают часть объекта своего обожания при помощи зубов живут большими дружными семействами, драки и конфликты в которых исчезающая редкость. В семьях лемуров роль лидеров играют самки, а не самцы. У мамы лемура обычно рождается один-два детеныша. Она кормит его молоком и первые месяцы малыш сначала висит на животе у матери, а затем перебирается на спину. Взрослыми лемуры становятся в два года. Лемуры живут группами, поэтому иногда одна мама заботится о четырех-пяти детенышах. Лемуры общаются между собой, мурлыкая и похрюкивая, а в случае опасности издают пронзительные звуки. В естественной среде обитания лемуры живут от 20 до 27 лет.